В депутаты Государственной Думы по Калмыцкому одномандатному избирательному округу от ЛДПР и Саналу Бушиев. зарегистрированный кандидат Депутаты Государственной Думы по Калмыцкому одномандатному избирательному округу от КПРФ. Здравствуйте. Доброе утро. Вначале я предлагаю каждому из вас для вступительного слова по полторы минуты. Затем вам будет предоставлено время по заданной теме, а сегодня это здравоохранение, меры социальной поддержки. И в конце по минуте на заключительное слово, то есть у вас будет возможность обратиться к своим избирателям. Согласно жеребьевке, общее эфирное время 21 минута 24 секунды. Таким образом, каждому из вас отводится по 7 минут 8 секунд. Доброе утро еще раз, коллеги. Доброе утро, коллеги и Uh, как сказать, оппоненты по политической борьбе. Герилл, спасибо, что вы нас сегодня пригласили утром в вашу прекрасную студию. Меня зовут Бадма Башанкаев, я врач-хирург. Uh, закончил институт уже в конце, может, в начале этого века, так скажем, и очень долго работаю врачом, uh, врачом хирургом, врачом онкологом. Развитие хирургическое получил как общий хирург, потом была специализация уже по онкологии, по колопроктологии. Получил образование не только в России, но и в Германии и длительное США. Uh, Потом работал в ведущих российских центрах научных, где занимал позицию научный сотрудника ведущего хирурга и так, далее, и так далее. С 2014 года, благодаря настойчивым и тогда уже неравнодушным людям, меня стали приглашать чаще в Калмыкию, где я оперировал различные операции, как простые, так и онкологические. И за это время мы поняли, что есть моменты, которые хочется улучшить, чтобы жизнь наших земляков была лучше, здоровее, и надо было получать помощь именно здесь и никуда не уезжать. Мы многое сделали и многое еще сделаем. Очень хочется, чтобы каждый земляк наш, каждый житель Калмыкии чувствовал, что медицина именно для него, а не для какого-то эфемерного а, законопослушного налогоплательщика, а именно для вот этой женщины, для этой мамы, для этой речки, для этой авки и так далее, так далее. Медицина, она сейчас непростая. Время covid показало, что... Роль врача, роль каждого медицинского работника крайне важна. Поэтому мне приятно, что э, я сторонник партии «Единая Россия», и именно меня предложили на такую позицию. Будем заниматься дальше, тем, что занимались, улучшать здоровье наших земляков и делать жизнь наших простых жителей Калмыкии э, спокойнее, безопаснее и такой, более равноценной для всех. Спасибо, Всем. Батман Николаевич, Петр Петрович, Асанал Валерьевич. Вам, у вас также есть возможность... Представится. Миндат Канте -э Санава Бушиев, я кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации. По образованию юрист, окончил наш Калмыцкий государственный университет и всю трудовую деятельность тружусь по данной профессии. Имею огромный юридический опыт, в том числе по защите интересов населения. Кроме этого, являюсь единым кандидатом выдвинутым, рекомендованным, поддержанным съездом аэрод калмыцкого народа, который прошел у нас 29 мая этого года. Также меня поддерживают общественное движение, и листа – это наш город. Считаю, то, что нам необходимо сейчас консолидироваться, что мы уже делаем, поскольку Калмыкия у нас одна. Спасибо, Санал Валерьевич. Итак, мы переходим к заявленной теме. Сегодня это здравоохранение меры социальной поддержки. Хочу напомнить вам, что согласно федеральному закону о выборах, зарегистрированный кандидат не вправе использовать эфирное время для распространения призывов голосовать против других кандидатов, описывать негативные последствия в случае их избрания. Призываю вас к корректности. В случае нарушения действующих ограничений я буду вынуждена прерывать ваше выступление. Итак, мы начинаем. Выступления каждого из вас также будут осуществляться в алфавитном порядке. Итак, Бадма Николаевич, вы у нас начинаете. Еще раз добрый день, доброе утро, дорогие земляки. Мы вчера с Аналой Ореевичем уже провели первый этап наших дебатов предвыборных. Это было на радио. И мы, надеюсь, Петр Петрович нас поддержит, мы попросили всех кандидатов, которые участвуют в этом году в выборах, следовать правилам честных выборов. Как в футболе, fair play, да? а какие-то фейки, грязи метания друг к другу, это не наш стиль. Мы работаем для жителей Калмыкии. И житель Калмыкии избиратель наш, он достоин честных выборов. Поэтому, наверное, вы тоже к нам присоединитесь. Конечно. Да, конечно. Спасибо огромное. А, время ковид показало, что такое медицина. Недавно, а, среди профессий, которые выбирали молодые люди, совсем не стояло первое профессия врач или профессия медицинская сестра. Да, был стабильный спрос, приходили медицинские семьи, я, собственно, из семьи врачей, у меня отец хирург, мама провизор, брат тоже провизор, супруга, гинеколог, мы очень рядом работаем. Но вот эта пандемия показала, и помощь была совершенно разная, она была и от неравнодушных людей, была и от организации, мои вот оппоненты тоже участвовали в волонтерских движениях, она показала, что Система медицинская, она, наверное, неплохо работала для каких-то ситуаций, но вот в экстремальных ситуации, которая произошла сейчас, по всему миру обнажила вопросы, которые пугают всех: кадровый голод, истощение, выгорание людей, выгорание врачей, медицинского персонала, водители скорой даже устали, все устали. Множество поднималось предложений. Говорили, давайте, вот поднимем зарплату, подняли зарплату, неплохая зарплата. Все равно устают, все равно выгорают. Почему? Отчасти я вижу это решение в том, чтобы как-то снизить количество заболеваемых людей. Мне очень не нравится тенденция, которая происходит сейчас в Калмыке. Я понимаю, что все устали что люди хотят праздновать дни рождения, праздники, свадьбы и так далее. И так далее. Но когда сейчас происходят свадьбы по 200-300 по человек, я смотрю эти видео и фото в пабликах, и там никто не в маске. А потом я этих людей вижу в списках сводка госпитализированных в инфекционный госпиталь, в республиканскую больницу, все районные больницы, мне становится страшно. Дорогие друзья, мы все вот в масках, да, мы все вакцинированы. Я лично переболел ковидом. Это крайне неприятная болезнь. Это прям вот совсем неприятная. И вакцинируем. Да, в июле я получил свои две дозы препарата. Но я все равно максимально ношу маску. Ну, просто я ношу уже 20 лет как хирург, поэтому я привык к ней. А у меня просьба будет вот такая. Пожалуйста, поменьше вот этих социальных больших мероприятий. Мы успеем все потанцевать, все попраздновать, пообниматься. Но дайте выдохнуть врачам. Вы так много говорите, что у нас не хватает скорой помощи на выезды. Ой, у нас не хватает КТ очереди, она слишком большая. Ой, у нас не хватает врачей. Но вы сами нечаянно помогаете этой ситуации. Да, у нас на сегодняшний день имеется проблема с э, компьютерной томографией, потому что в городе не было задумано так много КТ. Хватало, но время корит во всех городах показало. Инфекционный госпиталь больная тема, крайне больная тема. Но опять же, разговаривать с федеральным центром, с нашим нездравым, я здесь представляю себя и больше партию, наверное, нежели чем Минздрав или какую-то властную исполнительную структуру. А, проблемы видны, проблемы понятны, но, слава богу, у нас открылась детская поликлиника. Большое достижение, считаю, за 30-20 с чем-то лет. Это первое здание, которое мы открыли. И открыли шикарно. Я в нем три-четыре раза до открытия приезжал, проверял, ругался. А, но даже на мой пытливый московский взгляд, так скажем, неплохая получилась поликлиника. Приезжают врачи, приедут еще врачи. Закупается оборудование, МРТ куплено в онкологическую службу, э, пушка в КТ, поменяна. Вчера был в Резбольнице очень долго, до, почти до 11 ночи смотрели пациентов. Э, коллеги стараются. Я изнутри, я из медицинской среды, я знаю, как помочь моим коллегам и как сделать так, чтобы эти здоровые, эффективные врачи помогали вам, дорогие наши земляки, дорогие избиратели, лучше, быстрее, эффективнее. Поэтому... Пока. Спасибо, Бодман Николаевич. Петр, мы переходим к Саналу Валерьевичу. Санал Валерьевич, у вас еще остается 6 минут 23 секунды. Скажите, пожалуйста, какие первоочередные задачи в сфере здравоохранения необходимо решать, по вашему мнению, и какие пути решения вы видите? Ну, Коммунистическая партия Российской Федерации идет на выборы с... Разработала на выборы программу «10 шагов достойной жизни которые декларируются о бесплатном образовании, о бесплатном образовании и о бесплатной медицине. Почему необходима нам бесплатная медицина? Поскольку мы коммунисты считаем то, что частные клиники платные, они не ориентированы на лечение пациента, а ориентированы на зарабатывание денег. И необходимо нам вернуть нашу советскую бесплатную медицину, качественную медицину. Что касается сегодняшней ситуации по Республике Калмыкия, я как кандидат по одному округу, как руководитель общественного движения, получаю очень много обращений, очень много обращений со стороны как медицинских работников, так и со стороны наших граждан о том, что у нас огромные проблемы в здравоохранении. Да, коллеги мои сейчас сказали, что медицина, ой, как пандемия нам продемонстрировала все болевые точки нашего здравоохранения, и наше здравоохранение не готово к таким реалиям. Не только в Республике Калмыкия, но и по всей стране. Но я хочу отметить то, что у нас Республика Республике Калмыкия на душу населения, по официальным данным, по количеству заболевших и умерших на 100 тысяч населения занимает третье и пятое место Соответственно, среди всех регионов России. А по Южному федеральному округу мы стоим на первом месте. И мы все помним то, что как предыдущего главу Орлова в больнице, в республиканской больнице, встретил местный житель и полностью раскритиковал медицину, действующую медицину. И на сегодня ситуация не изменилась. У нас в связи с пандемией... Не, нету кадровых работников, о, нету медицинских работников, про, про, про, проблема с кадрами, проблема с лекарственным обеспечением. Не работают, вот сейчас Бадман Николаевич так сказал, проблема с аппаратами КТ, их нету в, в районах. Лю, людям приходится ехать из Лагани, из малых деревьев, да, из всех район, районов, чтобы сделать э, КТ. И ко мне по этому поводу люди обращаются. На наши депутаты Народного хурала коммунисты, фракция коммунистов, от, в составе межфракционной группы в прошлом году обращались с письмом к президенту Российской Федерации с просьбой о строительстве на территории Калмыкии быстровосвободимого госпиталя. В этом году обратились наши коммунисты в составе межфракционной группы. Однако в прошлом году комиссия с Минздрава приехала. И что? И наши власти, а в ЛИЦЕ тоже кандидаты, да, в депутаты, Бату Сергеевича Хасикова, про про про просто пригласили их на День города, отпраздновали, отправили обратно, и у нас под документом все хорошо. В этом году снова недавно приехал, сам министр приехал по обращению депутатов между группы, группы. Однако, Ему показали то, что у нас построена больница. Да, зашли они красную зону, но у нас никаких результатов нет от этой поездки. Я как кандидат депутата, как руководитель общественного движения призвал жителей пойти и поговорить с министром, призвал и кандидатов в депутаты. но я там был один, и меня не пустили, меня не допустили сотрудники как правоохранительных органов, так и какие-то ребята. Дворовые ребята на глазах у полицейских меня не допустили к министру. И об этом вот и на сегодня у нас такая ситуация. То есть утаивание, утаивание реальной ситуации в здравоохранении на сегодня в республике. Очень много говорят о вакцинации. Я считаю, что вакцинация это дело добровольное. Не пускают людей на свои трудовые места. Говорят, пока не вакцинируетесь вы не пойдете работать, а сегодня начинают работать школы, заставляет детей с 12 лет вакцинироваться. Мы считаем, что это дело добровольно. но Николаевич сейчас говорит о том, что массовые мероприятия, свадьбы и тому подобное. Я расскажу такую историю. Мы хотели провести конференцию по проблемам опустынивания. Однако и, и, и эта проблема глобальная. Но глава Республики Калмыкия внес указ о изменении, о том, что конференции проводить нельзя. А Учебно-тренировочный сбор по, по, по кейкбоксингу почему-то можно. И почему нельзя запретить, также же сократить количество, опять же, до 50 человек. Партия власти, партия власти ничего не делает, просто декларируют о том, что я, я, как и я, как бы что-то производится, делается вот так вот. И я считаю, что проблемы необходимо сейчас обозначать, а потом их решать, а не утаивать их. Спасибо большое, Санал Валерьевич. Переходим к заключительному слову. Бадма Николаевич, вы можете обратиться к своим избирателям. Дорогие земляки, как вы видите, у меня очень здравые и такие систематические оппоненты. Мы с уважением друг к другу относимся по ситуации, которая происходит в здравоохранении. Я оттуда изнутри я ее прекрасно знаю и, и уже делаю что-то с ней. По социалке, по моей любимой, по моим учителям, воспитателям, по всем, кто работает в образовании наших деток в наше святое, в наше будущее. Эти люди, они для меня по статусу гораздо выше, чем врачи. Они делают из скульптуры, из такого глиняного материала человека, хорошего будущего человека, который будет правильным гражданином, правильным человеком Калмыкии. Обратите внимание, Единая Россия и Бату Сергеевич в этом году сделали беспрецедентный просто шаг. Разданы колоссальные средства, сельским врачам до 300 тысяч подняты, Городским тоже сумму увеличил, Все увеличилось в два раза. Вы классный руководитель, у вас больше зарплаты будет. И так далее, и так далее. То же самое будет с медициной. Я работаю над этим, потому что это моя сфера интересов. Я там внутри. Я погружен, я знаю. Спасибо, Бадма Николаевич. Петр Петрович, пожалуйста, вам слово. Тут Санал Валерьевич, спасибо. Пожалуйста, вам тоже так же слово. Ну, в заключении хотел бы сказать, да, действительно, мы вчера с Бадмойом Николаевичем находились на дебатах на радио и предварительно договорились о подписании соглашения о проведении честных выборов, выборов с обоих сторон. Я понимаю, то, то, что мы сегодня являемся основными соперниками, поскольку у нас противоборствующие партии КПРФ и Единая Россия. Что касается, вот я оппонирую Бадма Николаевичу по выплатам главы Бату Сергеевича, давайте не будем немножко вводить людей в заблуждение. Эти деньги мы берем кредиты. 2,2 да? миллиарда мы опять взяли. Опять берет для чего? Для того, чтобы раздать учителям в выбора. Мы это все прекрасно понимаем. Президент Российской Федерации, пенсионерам и военным. Для чего в преддверии выборов? Ну, давайте не забывать о том, что Партия власти у нас провела пенсионную реформу, и у каждого жителя, у каждого пенсионера отобрала по миллион рублей. Давайте об этом будем говорить тоже. Санал Валерьевич, спасибо большое. На этом время нашего эфира подходит к концу. Спасибо всем за внимание. Напоминаю нашим телезрителям, что совместные агитационные мероприятия продолжатся завтра в это же время на канале «Россия-1». Тема – гражданская солидарность, патриотизм, волонтерство. До встречи.